Гидра должна работать бесперебойно. Для этого команда разработчиков рекомендует воспользоваться услугами Зомбра. Это vps сервера. Для того, чтобы стать клиентами Зомбры, необходимо нажать «Стать нашими новыми клиентами». Появляется окошко с регистрацией. Заполняем либо поля, либо выбираем «Зарегистрироваться с помощью соцсетей». Ну и не забываем поставить «Я не робот». Я воспользовался зарегистрироваться с помощью Фейсбука. Попав в личный кабинет, вы скорее всего увидите такую же картину. Вам необходимо заказать услугу «Виртуальные сервера». Можно нажать сюда «Заказать услугу» либо в боковой панели «Виртуальные сервера». Давайте нажмем на панели «Задач заказать услугу». Здесь выберем «Виртуальные сервера». Дальше мы выбираем здесь высокопроизводительные VDS WDS-VPS сервера». Команда разработчиков рекомендовала 2XLite. x но так как у них с оборудованием сейчас не все докуплено, из-за большого количества клиентов подключат только к понедельнику, по крайней мере, так мне сказали, в техподдержке. Поэтому можно альтернативно взять Lite. Тут на 2 гигабайта оперативной памяти меньше. И чуть дешевле рекомендуемые параметры сервера два процессора 4 гигабайта оперативной памяти и 24 гигабайта ssd памяти твердотельного накопителя если вы видите вот такую скидку у себя значит все хорошо и вы перешли по реферальной ссылке которую вы найдете в описании если у вас нет скидки то в описании также есть промокод и тогда у вас она появится так как я уже попробовал 2x Lite и они сказали, что они только с понедельника начнут подключать, либо подключат уже, не, не совсем понял, я закажу сейчас услугу Lite. Нажимаем. Предложенное все почти нас устраивает, кроме операционной системы. Операционную систему мы выбираем Windows Server 2012 года, Рус. Это по крайней мере так рекомендовала команда разработчиков. Все остальное менять не надо. Я прочитал, согласен с условиями предоставления услуг. Ставим здесь галочку и в корзину. Здесь необходимо проверить номер телефона. Вписываем номер телефона, получить код. Будет звонок на телефон, на котором робот сразу начнет диктовать ваши цифры. Быстро успеть записать их. Нажимаем оплатить. Появляются способы оплаты. Жмем создать нового физическое лицо, все верно. Здесь мы попадаем в плательщик, ничего изменять мне не надо. Нажимаю далее, появляется согласен с условием договора оферт. Далее, все верно, тут все уже заполнено. И сумма платежа, оплатить. Почему-то нас перекинуло опять на способ оплаты. Выбираем Яндекс Яндекс.Мани, а здесь уже порядок изменен. Скорее всего, первый был не очень правильно настроен, но он делает редирект. Здесь у нас уже все заполнено, плательщик. Здесь все заполнено и оферты согласились. Далее жмем, сумму видим, оплатим. Вот, теперь мы попали на Яндекс, что хорошо. Берем с Яндекс кошелька сумму, можно выбрать банковские карты и оплачиваем так, подтвердить после того как платеж прошел, вернуться в магазин платеж одобрен, оплата была завершена вы можете закрыть это окно закрываем, попадаем в рабочий стол заказов. заказ обрабатывается Вот первичный я брал 2X Lite он обрабатывается и скорее всего будет завершен только в понедельник, а может чуть позже я не знаю, но так как с понедельника начнется работа робота я воспользуюсь сейчас тарифом Light и туда уже буду размещать самого робота и настраивать Дальнейшие настройки я покажу в другом видео. В следующих видео я расскажу, как пополнить RoboForex и как закинуть робота и, собственно, терминал на удаленный сервер и запустить это все, чтобы начало работать. Увидимся в следующих видео. Пока.